Следующая песня, третья песня, она э, новая, можно сказать, это премьера. Э, с ней э, не все просто, э, дело в том, что я на «Чужие стихи» практически ничего не пишу, э, но те, кто бывает на моих концертах, знают, что у меня, или не только на концертах, а следит там за моим творчеством, если так можно сказать, что у меня есть две песни всего написаны на стихи чужих, э, не чужих, а других авторов. Э, причем это два человека, которые уже в мире ином. Это очень великие люди, я считаю. Это Иосиф Александрович Бродский, э, лауреат Нобелевской премии в области литературы. Это э, Геннадий Шпаликов, э, драматург, сценарист. Э, его песня «А я и душа говорю по Москве», ну, конечно, все знают. Вот. И больше я ничего не писал. И все это было более 20 лет назад. Мне постоянно присылают какие-то стихи. Ну, я э, не хочу сказать, ну вот какие-то это как-то прозвучало неуважительно. Э, хорошие стихи. Э, всякие с просьбой написать э, или с предложениями э, положить это вот на музыку. Причем очень многие почему-то пишут. А вы потом, ну, скажите, что это ваши стихи. Ну, для меня это неприемлемо вообще, и вообще к этому очень спокойно отношусь. Вот э, песня, которую я сейчас спою, э, совершенно неожиданно возникла. Автор, он меня не знает, и не знает, что я сейчас ее спою. Я думаю, мы найдем, наверное, с ним какую-то общую связь. Э, даст Бог, может быть, когда-то встретимся. Его зовут Александр Гутин, э, он э, живет в Самаре. Я, даже, я его не знаю. Ну, то есть это такая отдельная история, я потом расскажу. Он то в Израиле живет, но ну, вроде как самарский. Он засветился в свое время в новостях, когда написал один стих про самарские дороги в предложении к губерна... не к губернатору, по-моему, а к мэру Самары. Там мэр подал суд на него. Вот. Стих оказался совершенно для меня неожиданным. Но вот как с теми же предыдущими двумя песнями, о которых я говорил. Это были те стихи, которые я читал и сразу видел музыку. Хотя музыка это такой фон просто. Главное слова, конечно. Дождь четвертые сутки. Ворчит старшина. Молоко превратилось в болото. Но дождю все равно. Водяная стена. Грустила в траншеях пехота Эх, сынок, что война Здесь не нужен талант Гранят жизни До смерти так злыбка Нелегко тебе здесь Покури, музыкант Где теперь Твои ноты и скрипка Где теперь Твои ноты И скрипка Музыканту пошел Двадцать первый годок, дым махорки, Как тонкая змейка, три недели на фронте. Конечно, не срок, вместо скрипки В руках трех линейка. В октябре ветер стал и прозрачнее и злей, И земля грязно-рыжего цвета. Представлял он порой маленьких лебедей белоснежных. Танцовщиц балета Белоснежных Танцовщиц балета Несмотря на распутницу с дождь Наслаждаясь невидимым танцем Он не кашлял в кулак, не испытывал дрожь И в аккордах сжимал свои пальцы Громыхнула, накрыла копы землей И огнем цвета алого мака подымаю стрелковую роту на бой Старшина глухо крикнул в атаку Старшина Глухо крикнул в атаку Облака полыхали И пули как крад и под ложечкой тупа И стрелял и бежал музыкант наугад по размокшей земле и по трубам. Этой жизни постигнуть и немыслимо суть, И сражение слепой круговерти Музыканта с полком ударила в грудь, И он рухнул подкушенный. Смертью Дождь все льется и льется И мир весь размок Старшина закрутил самокрутку Затянулся, вздохнул Эх, ну как же, сынок Музыкант Дождь четвертые сутки и пехота шагала, листвой шурша, Что и дождь, непогода и горы, И летела погибшего парня душа Далеко к лебединым озерам. Вообще бы, ну, сегодня этого человека нет здесь, он должен был прийти, не получилось. Это, я бы ему хотел еще в том числе спасибо сказать, это Вячеслав Владимирович верлон полковник. Он мне прислал эти стихи, приходит в whatsapp такое сообщение, ну, это, стих, причем мы с ним редко очень общаемся, и такая приписка. По-моему, может получиться неплохая песня. Я вот читаю, и вот, как я уже говорил, я вот слышу эту музыку. Я ему пишу, Слава, на, на эти стихи наверняка уже есть песня. А он мне пишет, нет, я знаю автора. И ну вот поэтому получилось то, что получилось, поэтому спасибо Славе тоже. <главную> <главную> я, может быть, не хотел бы сказать, ну, ладно, скажу. Спасибо ему еще за одну вещь. В начале декабря 2016 года он... Мне звонит, говорит, ты знаешь, ну тебя нафиг, говорит, не надо лететь тебе с ансамблем Александрова, их и так много. Я говорю, нет, надо. Он, ну вот ты понимаешь, никто не хочет туда лететь на Новый год. Я говорю, ах, никто не хочет, тогда я полечу. В Сирию я полетел 2 января. 25 утром декабря мне начали звонить и интересоваться, был ли я в том самолете, который летел туда.